Чтобы что? Этот вопрос предлагаю задать самому себе. Зачем я в своей жизни делаю все то, что делаю? Тружусь или учусь? Общаюсь с друзьями? Выстраиваю отношения с любимым человеком? Забочусь о своих родителях и детях? Зачем? Ради чего? Путешествую, зарабатываю деньги, занимаюсь спортом, забочусь о своем здоровье? Для того, чтобы что?